Итак, приступаем к следующей парочке. Мужчина здесь огненный, овен лев, стрелец, иногда еще бывают скорпионы. И барышня водная, рыбы, рак, скорпион. Нежная, чуткая, чувственная, может быть даже в чем-то такая истеричная, нежная. Но глубина там однозначно присутствует. Итак, смотрим позицию на любовь. Что он чувствует к ней? Ближайшее будущее. Серьезно настроен, насколько видит ли он в качестве будущей жены негатив, судьбоносность вашей встречи, его отношению к браку, в принципе, и Ваше с ним дальнейшее будущее. Расклад просматривается как наиболее вероятное развитие отношений на ближайшее будущее. Ну, сроки здесь я вижу небольшие. Ну, максимум, может быть, где-то до лета. Так, хорошо. Приступаем. Что он к вам чувствует? Ну по этим сочетаниям, шут, четверка кубков, суд, как правило, это не дает глубоких, эти карты не дают глубоких эмоций. И может быть даже некоторое пресыщение во взаимоотношениях. Это может быть интерес легкий, любопытство и, и собственно, пресыщение перемены. Слишком переел. Наверное, вы его перекормили чем-то. Ближайшее будущее, здесь может быть предложение, ухаживание, но по двойке Пентакли это что-то не то, на что вы рассчитываете. Это что-то очень легкое, воздушное, это не совсем будет вас как-то удовлетворять. Судя по пятерке мечей, как-то вы так знаете, будете... Такое впечатление, что не он, а вы вытягиваете эти отношения. Насколько он к вам серьезно настроен? Ну как вам сказать... Неоднозначно. С одной стороны, вроде бы он как и по Фортуне десятки Пентаклей хотел бы с вами что-то построить, видеть вас членом своей семьи, членом своей жизни, но почему-то девятка мечей пугает или его, или вас. Может быть, он боится оказаться скованным. Может быть, он боится, что его запрут и лишат его свободы. Кстати, есть еще предположение, что этот человек эмоционально может быть несколько незрел. Ну, так ведет себя, как маленький мальчик в душе. Хотя внешне может быть совсем взрослым человеком. Так, Видит ли он вас своей женой? Здесь есть тройка мечей. Там, где тройка мечей, там всегда есть какие-то разочарования. Пока еще нет. В чем-то он разочарован. Отношение к вам ровное, и я вижу, что вы к нему настроены значительно глубже, поскольку к вам лежит ближайшая карта туз кубков глубже, чувственней, чем он к вам. Он к вам не с некоторой холодцой. Негатив по негативу какие-то упущенные возможности. Есть упущенные возможности, от которых жалеете. Возможно, вы с кем-то расстались или кого-то упустили. Но это даже может быть и не с ним. Но что-то упущено. Человек ушел. Видите, уходит, и вы сожалеете об этом. Ваша с ним кармичная встреча с этим человеком. Но он у вас выпал в зоне судьбы. Это говорит о том, что у вас с ним возможны кармические отработки, проработки, они иногда бывают хорошими и приятными, иногда не очень, но, как правило, такие люди нам встречаются на пути не просто так. Что же здесь? Здесь есть очарование, влюблённость. Здесь кто-то от кого-то без ума. И это состояние эйфории, оно какое-то время еще подлится. То есть вам этот человек дан для любви, для того, чтобы почувствовать себя любимой. Как он относится к браку? Ну, могу сказать так. Достаточно умеренно, спокойно. Его этот процесс интересует и, и есть... Ну, для него брак это нечто стабильное. Это не то, из чего нужно скакать направо и налево. Но здесь есть предположение, что, возможно, у него уже был брак, он уже был в каких-то отношениях серьезных, ответственных, и там еще за ним может какой-то хвостик болтаться. По поводу дальнейшего будущего отношения будут. Будет общение, будут встречи. Немножечко в чем-то он будет вас расстраивать. Может быть, это связано с некой определенной незрелостью его эмоциональной. Но, тем не менее, встречи будут. Я не вижу, чтобы был конец. Какие-то игры. Знаете, такое впечатление, что он в вашем лице, может быть, нашел мамочку. Вот видите, тут очень много незрелых молодых карт. Паш, Паш Четверка, Мечей, Остановка, Защита. Остановка, защита от нападения, победа, башня. И снова все, кто-то что-то сдвигает с места, рушит. Здесь может мешаться в отношении женщина, женщина старшего возраста может быть, может быть, это его мать. Ну, в общем-то, здесь у вас какие-то страсти могут быть. Но есть указания на то, что к середине лета могут быть изменения. Могут быть изменения, и причем при определенном вашем усилии. Вы можете добиться какого-то своего результата, который вам нужен. А здесь есть указание на объединение, на союз. Но здесь под дьяволу идет зависимость. То есть кто-то кого-то хочет очень сильно. То здесь больше, чем взаимность.